Игорь Мерлин представляет Привет дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин И сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить об очень важной теме Важная тема, каким же образом можно в свою жизнь привлечь бизнес на миллион Но про миллион мы говорим, для начала говорим про миллион рублей Почему? Потому что миллион долларов это немножко другая тема и теперь мы с вами, вот спасибо, что присоединяются постепенно, присоединяются, дорогие друзья, спасибо, да, вижу, спасибо, всем привет, всем привет, постепенно прибавляется у нас, да, в нашем полку. Итак, э, что... Что же это такое вот за такой бизнес на миллион но многие говорят про миллион хочу миллион миллион миллион вот эта вот цифра миллион она вообще у всех звучит везде и э, люди прям вот жаждут этого миллиона и тогда я могу вам задать вопрос дорогие друзья а почему именно миллион почему не 900 тысяч Почему не миллион двести тысяч? А вот именно миллион. Э, ну, задумывались, да? Ну просто мне говорят многие те, кто приходит ко мне на консультацию, они говорят, Мерлин, ты знаешь, вот миллион, хорошая круглая цифра. Но как выяснилось, дорогие друзья, вот просто чтобы была круглая цифра, этого, как выяснилось, маловато будет. То есть это немножко, знаете вот не входит оно в голову. Потому что такое, что такое миллион? Что такое деньги вообще деньги? Деньги это, ну вот видите, вот пачка денег, да. Что за деньги, какие деньги, это там, американские, всякие, всякие иностранные деньги, много денег. Вот. А деньги это для нашего сознания и подсознания, это просто как бумага. Да, вот есть какие-то вот, какие купюры, какая-то бумага. А что с ней делать? она вроде не в рулоне, ни, ни в какие места не подойдет, вот. но есть некие вещи, которые обязательно вам нужно знать, прежде чем вы соберетесь получить в свою жизнь этот самый миллион. Нужно четко понимать, дорогие мои, для чего вам этот миллион нужен и почему именно миллион. И вот те, кто у меня а, в личном они всегда делают такое упражнение. Они считают стоимость своей идеальной жизни. Никогда не считали? Не пробовали? Я уже э, как-то давал, по-моему, рассказывал на своих тренингах. Но вот представьте, э, что вам надо для идеальной жизни. То есть, что такое для вас идеальная жизнь. Если вы не знаете, то вы можете представить себе, прикинуть, что такое идеальная жизнь и как это просчитать свою идеальную жизнь. Ну, во-первых, зачем это все надо? Скажите, Мерлин, ты давай нам миллион, а потом свою жизнь, ты будешь свою жизнь, чужую жизнь считать, как хочешь. Но здесь, дорогие друзья, очень важный ментальный аспект. Аспект следующий, что когда вы поймете, какая вам сумма нужна идеально для вашей идеальной жизни, у вас начнет открываться внутренний источник энергии то бишь мотивация начнет переть вас, из вас начнет вот эта вот энергия идти и привлекать денежный поток. Но не просто эта энергия, конечно, надо много еще чего сделать, но вот э, люди многие живут в таком состоянии, работают как, как, человек работает как конь, да, а толку никакого нет, работает, работает, работает, а ничего не меняется. Почему? Казалось бы, много работает, казалось бы, Умный человек, достойный, мог бы жить там просто припивающий, но на самом деле почему-то этого не происходит. И почему же этого не происходит, дорогие друзья? Они а происходят этого потому, что есть некоторые внутренние установки, которые срабатывают. Они говорят, э, эти установки говорят, да ладно тебе, что ты там, какой там тебе миллион, ты сам не знаешь, что хочешь. И, в принципе, такой внутренний диалог у многих людей идет. То есть диалог такой, что я не знаю, чего я хочу. На самом деле, что ты хочешь? Не понимаешь, что ты хочешь? Вот, поставьте сердечки, если вы не до конца понимаете, на самом деле, что вы хотите. Вот как-то что-то хочу, да, как, как, как, как говорится, как классика. Да, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Да? да, вот, спасибо, да, я вижу. Угу. У меня тут несколько камер, поэтому я так буду смотреть, у меня тут мониторю все, я вот, там титры и так далее. Так что вы, э, как бы, не пугайтесь, что я буду смотреть куда-то в сторону, куда-то вниз или куда-то вот туда, вот, да, у меня тут три, три объекта. Спасибо, друзья, я вижу, вижу, да, вот там говорят, что все-таки есть, да, все-таки есть такая штука, что... Ну, не совсем понятно, для чего я все это делаю. Вот. И вот как раз вот это самое главное нужно прояснить. Вспомните, когда вы были, например, в детстве и хотели мороженое. Да? «Хочу мороженое» и все, весь свет меркнет, все какие-то вот дела уходят куда-то на дальние-дальние-дальние планы. И вам хочется мороженое, вы за этим мороженым идете, хочу мороженое. Мама, дай купи мороженое, папа, купи мороженое. Почему? Потому что есть определенная мотивация, внутренний позыв. А сейчас, когда мы стали уже более взрослыми, вот этот внутренний позыв, он как-то замутнился, затуманился. Что-то такое его, наши, наши жизненные какие-то опыты, этот этот вот такой вот энергетический посыл, как-то приплюснули, да, уже нет такого прям, вот хочу, прям хочу, хочу, у большинства в голове созревает, вот что-то хочу, вот такое вот, а, хочу вот это, вот это, ну, простые там квартиры, машины, я про это вообще не говорю, понимаете, да, вот хочу, но вот эти хотелки, почему я говорю про хотелки, очень важно, когда вы просчитаете стоимость своей идеальной жизни. У кого-то это будет там 500 тысяч в месяц, у кого-то миллион, у кого-то больше, у кого-то меньше, но главное, что вы почувствуете соединение вот с этими, вот этими тысячами, сотнями тысяч, может быть миллионом, и тогда возникает вопрос, а как это сделать, а посчитать стоимость своей жизни Идеальной нужно следующим образом. Нужно взять и представить, сколько вы, вот, например, в идеале тратите в день на еду. Ну пусть это будет, я обычно говорю, пусть это будет там, в районе 100 долларов потратили на еду. То есть в месяц это сколько будет? 100 долларов умножить на 30, ну в среднем 3000 долларов. В долларах так, чтобы удобнее, чтобы не были большие цифры. Понимаете, да? Допустим, два раза в месяц вы там что-то делаете, покупаете там две одежды, да, несколько раз в месяц вы ходите куда-то в театр, в кино или еще куда-то, понимаете, да? Вот, и вот это вы все прописываете, туда же включаете, только это надо включать для себя любимого, то есть для вас, не для кого-то там, там дети, семья, соседи какие-то, знакомые, эти люди, которых вы вообще не знаете, благотворительность. Вот это не включается в этот список, только для себя любимого или для себя любимой. И получается у вас такая цифра вытанцовывается, когда вы туда добавите, например, что вы будете раз в два года менять автомобиль, стоимость автомобиля, старый продали, вычли эту цену, купили новый разделили на 12 месяцев и получилось, что вот, э, если два года, каждые два года менять автомобиль, то получается в месяц прибавляется еще, еще, еще, еще. Плюс, например, два раза там или четыре раза в год отдых. Э, то же самое, э, четыре раза э, в, там в год отдых, например, по две долларов, это восемь тысяч, да, получается там двенадцать, восемь тысяч долларов, которую на год, расстелим на 12, получается какая-то n цифра, там 600 долларов, добавляем в месяц, чтобы у вас была э, такая вот сумма, что называется баланс. Чтобы подвести баланс, сколько вам надо для этой самой жизни. И поверьте, дорогие друзья, как только вы это посчитаете, у вас сразу попрет энергия, вам сразу захочется что-то делать. Конечно, я вам э, это объясняю может быть грубо, не по-европейски, не совсем так, но э, моя задача донести до вас этот вот принцип, принцип, который, который работает в данном конкретном случае, что вам обязательно надо посчитать стоимость своей идеальной жизни, и у каждого будет своя цифра, как я уже говорил, и только после этого этапа можно продвигаться дальше, а дальше уже, ну как говорится, во многом это дело техники, во многом это дело техники. Допустим, пусть раз вам нравится сумма миллион, да, пусть будет миллион, и мы считаем, каким образом я могу достичь а, суммы, ну, в рублях, в рублях, миллиона рублей в месяц. И начинаю, значит, пересматривать, значит, беру, а, беру вот эту лупу и начинаю смотреть свою жизнь по-глупой что там происходит в моей жизни, почему у меня до сих пор нет таких денег, чем я занимаюсь, какие мои виды деятельности. Вот это все, дорогие друзья, надо обязательно прописать, чем вы занимаетесь. Например, вы занимаетесь сетевым маркетингом. Одно направление, второе у вас какое-то есть занятие. Ну, Например, вы вяжете шарфы, продаете. Дорогие дамы, привет. Там Третье, может, услуги какие-нибудь там или производства, понимаете, то есть вот это надо разделить и посмотреть. Первое, что надо сделать, диагностировать, что происходит вот в каждой из этих отраслей в вашей жизни, то есть, например, если вы занимаетесь сетевым маркетингом, то смотрите, а ага, что у меня там происходит, какие доходы он мне приносит, такие-то. И тогда уже, дорогие друзья, вы э, прикидываете, каким образом вы можете сделать так, чтобы это направление приносило, например, миллион. Можно это сделать? Ну, вы прикидываете, можно. А, например, если шарфы вязать, вы смотрите, что как бы вы ни вязали эти шарфы, у вас всего две руки и всего 24 часа в сутки. И да еще это все надо продать. И получается, что этим заниматься очень долго. И э, у вас просто, даже если вы будете круглые сутки вязать шарфы, ну, в день по одному шарфу. Да, продавать его, почем вы будете? Ну пусть будет он там тысячу рублей один шарф. И получается, что в месяц, чтобы вы не делали, 30 шарфов это 30 тысяч рублей. Тут миллионом не пахнет. То есть это масштабировать просто так нельзя. Если вы кого-то наймете, например, вязать, то э, вам достанется, может быть, э, для того, чтобы вам достались эти 30 тысяч рублей, вам необходимо будет связать там не 30 шарфов, а 100. Понимаете, пока вы расплатитесь, пока, то есть надо все считать. Я к чему, дорогие друзья, что обязательно надо все вот эти моменты просчитывать. Дальше, следующий вид деятельности, про шарфы мы уже проговорили, еще какой-то вид деятельности. Обязательно просчитайте и просчитайте, что входит туда, а что выходит. Какие, какие составляющие, то есть что прибавляет вам денежный поток в вашу жизнь, а что убавляет. И вот так, когда вы направление прикинете, вы уже будете ориентироваться. Например, есть определенная деятельность, которая может приносить миллионы, а есть деятельность, вот часто люди так делают. Вот буквально сегодня у меня парень был на консультации, вот он рассказывает, что он там, там, лаборатории и так далее, вот эти все какие-то дела там. Вот, понятно, мне как предпринимателю понятно, что... Больше, чем он тех денег, которые там называл, он не сможет заработать физически, потому что эта работа требует определенных трудозатрат, и у него всего две руки и 24 часа. Но для того, чтобы бизнес работал, и для того, чтобы выйти... Ну вот знаете, я вам так скажу, вот 100 тысяч рублей вы можете зарабатывать по-любому. Есть масса способов, как зарабатывать свою жизнь 100 тысяч рублей в месяц. Здесь не надо особый там бизнес-проекты считать. Можно просто взять 3-4 источника доходов, пусть они будут там по 30 тысяч рублей, уже 120. Это просто. Но вот миллион рублей, вот туда рубеж, он немножко другой. Почему? Потому что, ну, если говорить эзотерикам, да, тут наверняка эзотерики есть, чтобы вы понимали, что это немножко другая энергетика. То есть деньги, вот эти денежные знаки, они все-таки несут некую энергию. Они все-таки несут некую энергию. Какую энергию они несут? Они несут энергию, Вот а что вы можете, например, на вот эту кучу денег обменять. Ну вот здесь, если все их сложить, тут будет... Ну, в общей сложности, ну там 200 долларов максимум, вот в этой пачке. Вы понимаете, да, 200 долларов, да, ну пусть по курсу 60, чтобы проще было считать, сколько это будет? 12 тысяч, да. Вот что я могу за 12 тысяч рублей. И вы уже прикидываете, понимаете, то есть вы уже трансформируете эту сумму в нечто. То есть, что бы я на эти деньги, как бы я мог шикануть? Шикануть, да? Шитакан вот а Мог бы покушать хорошо, купить себе какие-нибудь кроссовки там или, может быть, шарфик, а может быть и вообще ничего, может быть, там какое-нибудь кольцо какое-нибудь там купить. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, вот эта энергия надо понимать, это следующий этап, для чего вам нужны эти деньги, когда вы посчитали стоимость своей жизни, когда вы прикинули, чем вы вообще занимаетесь и увидели, что у вас там нифига ничего не масштабируется, да, то есть многие виды деятельности, чем вы занимаетесь, они никуда не ведут, никуда к миллиону никогда не приведут, вам это важно понимать. И потом, после этого этапа, вам надо обязательно подумать и прописать, для чего вам нужны эти деньги, другими словами, вам надо прописать свой путь. Буквально, я сегодня был на очередном обучающем занятии, вот. там мы, правда, путь клиента прописывали, но каждому надо прописать свой путь. Почему? А вот, а вот почему, дорогие друзья, свой путь не на один год, не на два, а на 10, на 20 лет прописать свой путь. То есть какие шаги, на ваш взгляд, произойдут в вашей жизни, какие ступени вы хотели бы создать в своей жизни, для этого можно оглянуться назад. Конечно, если вам 18 лет, вам сложно будет, а если вам там 50 или, или с плюсиком, да, вот, то у вас э, сразу есть нечто, что можно вспомнить, что вот в таком-то году, с такого-то по такого то год я вот этим занимался, потом вот этим, потом вот так, вот. то есть вы, весь ваш путь. И многие люди дошли до там своего пятидесятилетия, у них уже ниже плинтуса, у многих, но не у всех, не у всех, понимаете, о чем я говорю. То есть, дорогие друзья, вам нужно прописать свой путь, когда вы посмотрели сзади, что у вас там, что у вас там в прошлом, и прописали то, что вы хотели бы в будущем. Что со мной будет, как я буду, где я буду, с кем я буду через 5 лет, через 10, через 15, через 20. И вот тогда можно более-менее построить некий план, проставить цели для того, чтобы понять, к чему я хочу через 20 лет. Вот сколько вам будет через 20 лет? Кому-то будет уже 60 а кому-то и почти 80, да, а кому-то будет всего там 40, 9, понимаете, да, о чем я? То есть есть о чем задуматься. Я раньше думал, я раньше вот думал, когда, о, 2000 год, это ж сколько мне будет в 2000 году, и я смотрел, думаю, о, как посчитал, сколько будет, мне стало плохо в 2000 году. Uh, уже какой, 2019 я думаю, ну, как это, тот срок уже давно прошел. А у меня перспективы только открываются и открываются с каждым днем. То есть казалось, что жизнь угасла, но на самом деле перспективы открываются все дальше и дальше и дальше. Поэтому, дорогие друзья, вам обязательно нужно прописать, что бы вы хотели достичь, каких результатов, прям по результатам. И это, знаете, может быть даже типа сказки. Может быть, но не надо писать, что вот я буду там, там 100 миллиардов евро до неба, там буду купаться в роскоши. Напишите в соответствии с тем, когда вы посчитаете стоимость идеальной жизни, вы знаете, вас это удивит. Я технологии рассказал, если вы пришли позже, подключились кое-кто, да, если вы пришли позже, то вы можете там прокрутить назад, будете смотреть на записи посмотреть я рассказал технологию. так вот как только вы это сделаете у вас откроются совсем другие перспективы вы увидите что оказывается многие не так много хотят ну миллион ну полтора а некоторые у меня прописывали вот когда приходили на занятия вот там было 700 тысяч всего 700 тысяч рублей в месяц надо для идеальной жизни если вам кажется, что это много, на самом деле, дорогие друзья, это не так много, когда они у вас есть. Когда они у вас есть. Вот. Все время хочется больше. Так вот, это идеальная жизнь для некоторых. А кого-то может еще и меньше. Я потому что работаю в основном с предпринимателями, то есть у них, у них цифры другие. Но для некоторых, кто будет смотреть записи или кто будет меня там как бы услышать сейчас кто работает, тем более на наемной работе, скажут, что это вообще это же, или может пенсионеры услышат, скажут, Мерлин, ты чё, ну ты даешь, ну Мерлин, ну ты давай, О, давай, ты как-то вот это вот учитывай, что не у всех такие возможности. Так вот, друзья, вот про этот миллион, вот эти шаги, когда вы сделаете, тогда вам будет понятно, что конкретно вы захотите делать, каким образом вы захотите вот использовать свою жизнь, свое время на то, чтобы получить свою жизнь вот этот доход размером в миллион плюс-минус. Да. Но лучше всего, когда вы посчитаете идеальную жизнь, вы возьмите для начала ту цифру, которая у вас получится. Там 700, 700, там миллион 200, миллион 200. Понимаете, о чем я? Да, друзья. Вот именно так. А дальше уже, то есть вот этот подготовительный этап, если вы, как говорится, не сделали, то дальше вам даже делать не надо ничего, потому что все равно вряд ли чего получится. То есть здание не может стоять без фундамента, а вот те вещи фундаментальные, о которых я сегодня рассказал, без них нельзя обойтись. И только потом надо приступать к построению уже, что называется, к исследованию, каким бы бизнесом я мог заниматься. Вот Тот бизнес, который у меня есть. Каким образом его можно масштабировать? А может быть нельзя масштабировать, но на самом деле если у вас любой бизнес есть, практически любой бизнес можно масштабировать. Но не все бизнесы масштабировать выгодно. Некоторые бизнесы есть, которые очень много они как бы затратные, то есть у них затратная часть очень высокая, ну говоря языком финансов это издержки очень высокие там дорогая аренда дорогой там инструменты дорогая рабочая сила и так далее вот понимаете да вот хорошо так вот давайте подрезюмируем немножко подрезюмируем итак друзья что же надо делать для того чтобы хотя бы подойти к тому чтобы строить бизнес на миллион надо посмотреть чего вы хотели бы на самом деле это обязательно надо посмотреть те виды деятельности, которые вы занимаетесь, и понять, можно ли их масштабировать. Дальше посмотреть и прописать, чего бы вы хотели, что бы вы хотели дальше, что бы вы хотели, к чему бы вы хотели прийти не через год-два, а через 10, через 20 лет. Вы знаете, некоторые скажут, Мэрилин, что ты за какие 20 лет? Ты что, что будет через 20 лет? Ну.. Я вот точно не помню, вот кто-то или Кока-Кола или Пепси-Кола, знаете такие да, бренды, я где-то читал, что у них план на 300 лет вперед, нормально, на 300 лет вперед, и тогда они понимают, что им делать сегодня, а если у вас нет таких больших планов, ну на год, ну на полтора, сейчас некоторые скажут, знаете, такие вот, все пропальщики это называется, все пропало, шеф, все пропало, скажут, что а вдруг кризис будет, там нефть подешевеет, а вдруг война, ну и что? Что не было ни одного кризиса, ни одной войны не было. Нефть не дешевела ни разу. Вы смотрите не на то, что будет плохо, а смотрите в другое. Вы смотрите туда, например, что бы ни произошло в стране, Допустим, или где-то в бизнесах, или еще где-то, может, какой-то закон выпустили, налоговое злобствует, еще что-то. Все равно находятся люди, которые даже в это время зарабатывают больше других и много. Раз такие люди есть, то почему бы мне не стать таким человеком, который будет зарабатывать в любых условиях, неважно война, мир, там кто-то в космос летает, кто-то там еще. Какая мне разница? Я выбираю заниматься таким образом своей жизнью, чтобы я все время был на коне, все время с шашкой на коне. Понимаете, да? Нормально? Нормально рассказываю. Вот так, дорогие друзья, вот э, в этой части я вам как раз и хотел рассказать вводную такую вот, э, чтобы вы понимали, что нужно сделать для того, чтобы разобраться с тем, как к миллиону долларов подойти даже вот к этой сумме, чтобы привлечь это в свою жизнь. В следующих занятиях, в следующих наших эфирах я вам расскажу дальше, там еще чем, чем, чем, дальше в лес, дальше влез, как говорится, тем, тем толще партизаны. Вот, и в следующих, в следующих, в следующих прямых эфирах я вам расскажу, дорогие друзья, каким образом нужно сделать так чтобы уже простроить свою жизнь и уже начинать про бизнес не только думать, а уже начинать там делать определенные шаги, чтобы выйти к миллиону, нужно определенные шаги делать. И мы с вами эти шаги сделаем. Итак, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все сегодня. Приходите в прямые эфиры, я, может, больше не буду это, это объявлять, просто буду показывать сам себя. Кто увидит, кто первый встал, того и тапки. Итак, друзья, понятно, да? На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.